сейчас короче вот такое у нас легает потолочек нам нужно две свинки и один баровочек раз раз Мне Подожди... Подожди... Подожди. все Подожди. Подожди. Подожди. What do Давай, короче, вот сейчас давим, бери, Сейчас подожди, подожди, подожди, подожди. Опа, взяли. Сегодня кипло, конечно. Вот так. Вот так, все. Все, спасибо, Христос. Это самый такой строготельный момент был ага Фу. ну что вот так примерно происходит у нас передача молодежи в другие руки а, лишние поросята, которые я вот, ну, вырастил собственно на, на продажу вот мне они лишние специально сейчас люди приеду в соседнюю деревню забирать Отдадим их. Вот, и это уже это уже последняя фотка будет. Всех, которые у меня были на продажу. Всех мы продали. Вот, сейчас мы вот так вот их затянем. А потом сверху накроем. Всё. Там у меня клеточка, там вам хорошо. Оп. Сейчас месяц январь. Середины января и вот у меня как в этом году получилось они махряка привезли и он сразу чуть ли не в первый день всех перекрыл вот и я еще переживал думал ой-ой-ой думаю так рано думаю куда же мне что же мне с ними делать то с поросятами специально три свиноматки оставлял чтобы поросят вот так вот продать а вот слава богу Получилось, что я как-то летом продавал поросят, так продать не мог. А сейчас прям вот раз, все, купили и все. То есть, получается, ну, как летом. Я не летом, там, в июне, может, или когда-то, вот, что людям нужно поросята вот пораньше, зимой. Чтобы они выросли к осени уже были готовы. Вот. Ну, слава богу. Все, я, то есть, уже не первый раз так вожу уже более или менее как бы спокойно сейчас я накрываю специальной штукой вот такой штучки накрою все им там хорошо будет вот так вот свою одеялка как говорится из под себя вытащил для поросят любимых да сегодня тепло на улице поэтому ошибка-то думаю нет так, ну все наш наш заветный кубочек Господи благослови. Ну все, вот так мы осуществляем доставку наших поросят. поросят с доставкой на дом. Вот. Слава Богу, переживал, но как-то Господь все так устроил, хорошо еще и лучше. Всех поросят продали таким образом. Это последний.